Пару дней назад компания Apple выпустила первое минорное обновление iOS 11, iOS 11.0.1 для поддерживаемых iPhone и iPad. Всем привет, вы смотрите Apple Finder, у микрофона как всегда Артем и сегодня в данном видео мы поговорим с вами про iOS 11.0.1, я расскажу вам обо всех нововведениях и, и если они вообще в данной версии прошивки и соответственно затронем действительно важный параметр для большинства пользователей. Как автономный, стало что-нибудь лучше, есть ли какие-нибудь существенные изменения? Поэтому устраивайтесь поудобнее, полетели! По большому счету, iOS 11.0.1 исправляет определенные недочеты и баги, которые присутствовали в iOS 11. К сожалению, ничего нового в прошивку разработчики из Купертина так и не добавили. Скорее всего, вас будет интересовать вопрос, что там слагающей шторкой 3D-Touch на iPhone 7 Plus, например, починили же? Ну, да фиг там. Стало чуть лучше, хотя это самовнушение. Менюшка 3D-Touch тормозит так же убого, как и на iOS 11. Но, несмотря на различные улучшения стабильности системы, ее быстродействия, в частности, второе заметный невооруженным взглядом на ветеранистых устройствах как iPad mini 3 и iPhone 5s, значительно подтянули автономность. Раньше на iOS 11 мой Plus жил от силы часов 5, на данный момент 8 часов в умеренном и 6,5-7 в активных режимах использования. Но ну, круто же! Стоит ли ставить iOS 11.01? Конечно, да, без каких-либо сомнений, обновление весит порядка 200-300 мегабайт, поэтому процесс установки не отнимет у вас более 30-40 минут. Вот такая история. Вы смотрели канал Finder. совсем скоро увидимся, до новых встреч, пока!